Это танковая, ну, не танковая, это обычная колонна была, на левнике сплошные, там чего-то. Это трасса жизни, откуда узнав Файзабад, последний ее отрезок, где больше всего было засад, минных потерь. Комбат-2, которого живо сообщил Афганской жив, дорог, генерал-майор. Слава Масловский, метр девяносто ростом, один сам белый, как снег, один глаз голубой, другой карий. Он весь грязный этот, но не одна, ну, такое счастье было. 28 колонн за, э, за одно лето 1982 -го года. сердина медали собрал, какие можно было, хотя два раза не награжали в год. Не получил героя Советского Союза, потому что, ну, резкий был мужик, набил начальнику политы морду. Угу. И зато ему не дали героя. А зря, значит. Ну, вот такая. Значит. разных войн, едина суть Так говорил один комбат Мы трассой жизни звали путь Из Тулуканов Фейзабат. Там трое суток напролет Ползет колонна между скал За поворотом поворот За перевалом перевал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 Перевалив за гендукуш, вон прогудев над головой, вертушки в сторону ушли и перестроился конвой. Очнись, приятель, мы дошли. Спасибо.